Салон красоты у вас дома! Всем новичкам Faberlic дарит набор карбокситерапии и кислородную маску. Набор включает в себя увлажняющий бальзам и гель-активатор СО2. В сочетании с маской они обеспечат накопительный эффект, как после посещения салона красоты. Для подготовительного этапа карбокситерапии используется увлажняющий бальзам, который размягчает роговой слой поверхности кожи и удаляет омертвевшие клетки. Второй этап – нанесение геля активатора СО2 на увлажняющий бальзам, в результате чего начинается выделение углекислого газа. В ответ на насыщение кожи активизируется микроциркуляция. Заключительный этап – применения кислородной маски, которая насыщает кожу кислородом, активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает и увлажняет кожу. Результат заметен уже после первого применения. На 20% кожа более увлажненная и на 15% более упругая. Как получить подарки? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн с 1 по 21 февраля.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 Эта сумма указана в ценах каталога, для вас она будет ниже на 20%. В пересчете на валюты других стран это 599 гривен, 1575 сомов, 56,99 лари, 44,99 монат, 2249 самани, 7,499 тенге, 449 лей, 45 белорусских рублей или 26 евро 99 центов. И третье условие. С 22 февраля по 7 марта получите вместе с очередным заказом по новому каталогу на минимальную сумму своей страны набор для карбокситерапии и кислородную маску в подарок. Но это еще не все. Если сделаете свой первый заказ в течение 24 часов после регистрации, то вас будет ждать еще один приятный сюрприз – набор пробников абсолютно бесплатно.